Всем привет, просили показать бассейн после песчаного фильтра Ну вот такой он был и в прошлом году, и в принципе в этом году тоже Все благодаря песчаному фильтру, скиммеру и таблеткам с хлором А конструкции Вот такой вот бачок я нашел Убрал из него мембрану, она была все равно рваная отрезал горловину и использовал ее как прокладку под этой крышкой. там стоит разбрызгиватель, здесь внизу стоит картриджный фильтр, никаких изменений в конструкции нет, просто я его переставил из бочки в эту, в этот бачок, собрал вот такой трубопровод с вентилями, который позволяет мне спускать обратную промывку. отсюда вода поступает Поступает, проходит песок и поступает в бассейн чистая Когда фильтр загрязняется, можно запустить обратную промывку Также спускаем воду отсюда Перекрываем вот этот вентиль Открываем вот этот вентиль И вот здесь еще один вентиль должен быть Я его сейчас срезал Хочу уменьшить конструкцию Расстояние вот это вот слишком большое Сделать более компактный Перекрывается тоже этот вентиль Соответственно, вода вот через эту трубу попадает в фильтр. И снизу песка поднимает всю муть. И вот через вот этот вот отвод сливается в канализацию или в огород. Вот. Но я его сейчас не использую. Насос у меня сгорел. Но мне подарили вот такой. И я его использую. Ладно, теперь скиммер. Вот так вот у нас работает скиммер. Забирает воду. Сейчас я вам покажу, как он устроен, как он сделан. Достаем. Сливаем воду. Сейчас разберу и покажу. Итак, скиммер состоит у нас с из вот нескольких таких частей простеньких сейчас я вам их продемонстрирую все это копеечная собирался он минус 20 наверное. вот итак берем кусок трубы 110 вентиляционную решетку выкусываем ее оставляем только вот эту круглую часть она идеально входит 110 трубу сетка по, порвал я потому что она слишком часто забивается и не дает насосу качать вот. из пенополистирола из кусков пенополистирола вырезал такой такие поплавки чтобы он не тонул можно было аккуратнее но это не решает ничего поэтому в принципе и так сойдет вот они не дают тонуть так тройник Муфта, заглушка и крепеж к стене. Заглушку вставляем в тройник. Это будет у нас нижняя часть. К верхней части ставим муфту. Обратите внимание, резинки нет, резинка есть. Где резинка, надеваем на тройник. Так, стоп. Сначала, прежде чем надеть резинку, муфту наденем держатель. Сейчас оставится. Затем надеваем пуфту, приемную, приемную воронку. И отрезок Гофры сифона раковины вставляем 50 отверстие трубы все